Ну вот вы и имели удовольствие познакомиться с Эндрю Райном. Это он построил этот город, и он же его и разрушает. Никто точно не знает, что произошло. Может, он сошел с ума. Может, власть ударила в голову. Может, просто решил, что не любит людей. Как ни крути, но погибло много хорошего народа. Моя семья прячется на подводной лодке у рыбзавода Фонтейна. Там мы с тобой и встретимся. Breaking Bad Не летят, словно венья. Ждите врага. Отшвырните противника прорывом ураганного ветра. Размажьте врага по стенке. Кто может осуждать женщину, пожелавшую разнообразия? А затем однажды джентльмены перестали приходить. Атлас предупредил нас по рации. Он говорит, ты ищешь провод на рыбозавод. Тих, я сказал, но если сможешь добраться до кабинета причального мастера и добыть старому персику фотосканер, может я и сооружу тебе пропуск. Что это было? Друг мой, Моя тебе юз. конец! Моя роза! Верни ее. Верни на ленте конвейера может помощь чтобы остаться в живых а теперь бери фотосканер и снимай тех что на потолке потом я пропущу тебя на рыбное хозяйство запомни сынок если я хоть чуток нюхаю что от тебя несет фонтейном я тебя закопаю атлас за тебя поручился но я перед ним на вытяжку стоять не собираюсь Взрослый парень обрезоком боится Фонтейн мертв, и все это знают Он в земле уже пару месяцев как А эти все вздрагивают От его тени, черт Даже рай. Ну ладно, проехали, у нас полно работы <мес> Давай сюда <мес> Тебе заметит на банарном столе Можно или Все равно, малышки несут тебе подарок, чтобы показать, как мы это ценим. Машенька, дорогая, мы не знаем, что случилось с тобой. Люди Райана забрали тебя и сказали, что ты им нужна для спасения во Как может ребенок спасти целый? Город. Но я вижу, как эти девочки выполняют из проемов, и могу думать лишь о том, что, возможно, однажды и ты пройдешь из вентиляции, как они, и обнаружишь это письмо. Мы ищем тебя, но если ты это найдешь, то приходи к нам сама, комната 7, у Макдонага, код на двери 7533. Мерзавцем, которого надо было судить и повесить Но только так выходит, что свидетелей никогда не найти Он самый опасный тип из всей шайки Потому что с мозгами Статье в журнале, что я читал, он способен анализировать генетическую информацию, биологическое строение и еще уйму всего. Я и слов-то таких не знаю. меня так сказано в библии Все его слабые но сила его велика даже глубоко под водою пока не закончится. ¡Está bien! ¡Y atacan todos систему безопасности. Пусть роботы и пулеметы целятся в ваших врагов. Я могу изогнуть двойную спираль Черное может переродиться белым Высок Контрабандисты, друзья паразитов Ваш долг доносить на контрабандистов Нет, не трогай Когда все порядочные лаборатории Ответили мне отказом Я пошла с поставками в порт Нептун Работистом Фонтейна. Его люди, как свиньи, грязные волечи. Но они доставляют товар и задают вопрос. Они не до смерти Фонтейна. Все, я бы сам себе пожал руку. Но будем смотреть правде в глаза. Мы же говорим не о кровожадных бандитах. В восторге живут поэты, художники, теннисисты, а не наемные головорезы. Но этот их головарь, этот Фонтейн, он умеет проворачивать дела. Старается не пачкать руки, но не настолько, чтобы те, кому надо, не поняли. С ним лучше не связываться. Диана, дорогая, прости, но сегодня я опять задержусь. Розенберг захотел поговорить со мной о Фонтейке. Я пытаюсь основать нормальный финансовый роман, а этот идиот только и знает, что болтать про свой адом и генной модификации. Придется потратить час на эту пустопорожную болтовню, делая вид, что мне очень интересно. Но я постараюсь вернуться домой поскорее. Лен.